Здравствуйте, мои дорогие друзья! Продолжаем наши видеотрансляции. И сегодня, что я вам расскажу, бантики с, с, окороком, с окороком и овощами. Вот такой прелестный рецепт я вам покажу. Сегодня фитучини болоньези тоже такое итальянское блюдо. Такое вам это я вам потом расскажу. Рецепты. Рис по-китайски. В Китае все пошло, и все равно вот по-китайски Китай себя продвигал, продвигал и в конце концов продвинул. Конечно, мы поговорим о наших новостях, и, конечно, наша рубрика Улыбнитесь. Вот то, что я прочитала интересно, я хочу с вами поделиться. Дома и, в принципе... Хочу сказать, что э, вот этот карантин для того, чтобы э, для, чтобы не быть пессимистом, вот мы, конечно, оптимисты. Он нас тоже зацепило вот это вот. Все делают маски, мы вчера тоже сели шить маски. Как мы же настоящие украинцы, еще моя хата краща ниже сусида. А в мене лучше, чем у сусідки, так, а в мене добрее, а в мене борщ смачніший, чем у соседки. Тому и мы вчера тоже сделали маски, вот. посмеялись, пошутковали. Шуткували, чтобы не плакать, как сказал мой дедулька. Поэтому действительно так. Пишите, если кто-то ко мне присоединился, пишите два года со мной здесь как дочка мы пошли в шестой класс вместе, в седьмой учимся, вот она выучила два стихотворения, рассказала там то, что им учителя сказали учить, вот ребенок мне все рассказывает, мне интересно, вот. то и стали больше общаться, стала дома готовить, прям такое вот Сегодня готовила компот, компот, там захотела, готовлю компот, и ты вспомнила, как когда-то я сидела по уходу за ребенком в декрете до трех лет, как я тогда рвалась на работу, как мне хотелось, мне было скучно, одна и та же работа, уборка, дом, ребенок, готовка, это Гладенья, стирка. А сейчас даже приятно, даже приятно эти домашние работы. Вот как все время меняет все-таки, да. Значит, о чем пишут наши таблоиды? Что Пасха может быть под вопросом. Ну, я думаю, мы все вот Китай. Вроде бы, как рассказывают, что они с вирусом, вирус уже победили. Но, тем не менее, маскать еще ходят, вот, пока не нашли ведь, масках. Значит, о чем... Сейчас я хотела сказать, у нас в Днепропетровске холодно. У нас установилась хорошая, как видите, вот солнышко. Хорошая солнечная морозная погода. Погода такая вот. Ветер. На улицу выходить не хочется после той... Того тепла, которое было у нас, абсолютно не хочется выходить на улицу. Даже у нас есть собачка Дашка, которая мерзнет и идет погреться вовнутрь. Значит, у нас сегодня утро минус один. Вот как я говорю, что холодно. Пасха 2020 года пишут под вопросом. В Украине планируют продлить карантин. Ну, как мы все и догадываемся. Вот, планирует продлить карантин, будем ходить в масках, будем стараться и, и работать и работать дома. Вот, э, вчера прочитала, что... А вот Тодоренко у нас и время рекламируется в последнее время. Тодоренко, она свой... Это, в сети появилось фото недрячей Диан, Дианы Гурцкой без очков. Ну, так, супруга Дмитрия Комарова устроила фотосессию в банном халате. Новый рост. Что происходит с курсом доллара на 23 марта? Что доллар у нас ползет вверх. домашней одежде без макияжа и фильтров. Максим Галкин случайно показал настоящую Пугачевую. Ну, Пугачева, дай ей Бог здоровья, Ей уже далеко за 70, ну, недалеко, в первой половине за 70. Ну, она молочинка. Она молочинка, добилась его сама. Это большой труд. И поэтому она везде сейчас на первых страничках, страницах наших таблоидов. Китайский эксперт-вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса в Европе. Ой, ну... Понятно, что каждый сейчас, никто ничего не знает, а говорят, лишь бы говорить. Вот, на сегодняшний день в Украине 10 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных 83 человека. Вот. Ну, наверное, я потом перезвоню. Потом перезвоню. Да, все-таки решили поговорить, поэтому будем, будем разговаривать. Ну вот что говорит китайский эксперт, который назвал, что пандемия закончится в ближайшем будущем. Ну мы таки, мы таки предполагаем, пока не найдут лекарства от этой пандемии. Вот поэтому, да, она говорит, затянется, что касается опыта Китая, что это будет и весна, и лето и так далее. Вот. В Чехии и Черногории подтвердили первые случаи пациентов с коронавирусом. Но э, что мы сейчас можем сделать? Самое главное, да, э, поменьше контактировать, одевать маски, вот. Поэтому, ну, пока не найдут от этого мутирующего, э, ведь он же мутировал, поэтому пока не найдут от него лекарства, вряд ли мы... Будем в безопасности. Это чума 21 века. Это то, о чем мы, о, о чем мы все подозреваем. Неизвестно ли, или его кто-то, кто-то, так сказать, вынайшов, или же это, или же это все-таки. интернета и в этом если бы еще, конечно, деньги платили или заказы шли, было бы прекрасно. Вот, ну, а, а занялись опять домашними делами. Вот. И вот наша рубрика улыбнитесь интернет. Поэтому я решила сегодня вот этих два еще повторить. Вот. И, кстати, что касается по поводу интернета. Почему он у меня вчера был плохой? Потому что я пользуюсь интертелекомом. Поэтому я не рекомендую, рекомендую интертелекомовский интернет. Видите, было. так долго разговаривала, долго снимала и опять не Значит, интертелеком, вчера мне... Видите, интертелеком. Моментально исчезает связь. Вчера мне срывал связь Интертелеком, сегодня мне срывает связь Фрегат. Короче, все работают одинаково. Хотела сказать, что не рекомендую Интертелеком, потому что вчера не было нормальной связи. Сегодня э, работаю с Фрегатом, который э, и тоже. Ой-ой-ой, Наташа, Шевчик, девочки, я прошу прощения. Э, так... Виду трансляцию, да. Наташенька, у меня тоже глючит, я не буду вам писать, у меня тоже глючит вот это то, что я вам рассказываю. То вчера у меня был интертелеком, он все время тоже сбивал связь, ее не было. Сегодня я поставила фрегат. И только что я видела, дважды отключалась связь. Поэтому, может быть, ветер, может быть, погода, то пришла к рубрике. Пошла, пошла, домашний интернет. А домашний это какой? Киевстаровский, Наташ Нам тоже Киевстар предлагали, но я не знаю. Киевстар, да? Почему он глючит? Ну, может быть из-за погоды, тоже может быть. Еще плюс ко всему передают очень сильные магнитные бури. Еще вчера я прочитала, что летит где-то в сторону Земли большой астероид, а он тоже может давать по всему дому. Угу, угу. Я поняла, что... Вот. Ну, может быть, это все связано с погодой, тоже может быть. Потому что если летит, вот я хотела сказать, летит большой астероид к Земле, и он притягивает вот эти все наши изменения. Магнитные бури, там мы знаем, что это то ли в Черногории. Все, прочитаю, потом, потом скажу, где было землетрясение. Я думаю, что это все связано с тем астероидом, который к нам при, приближается. Вот, ну, хотела, конечно, прочитать, немножко поулыбаться. В купе поезда один мужик рассказывает другому анекдот. Подходит раз ослик Иоа к Виннипуху и говорит: погодите, так ведь о слышь, не говорят, из-под сподлубья и прищурив один глаз. Скажите-ка, Карлсон, а сколько ты ешь варенья на 100 километров? Не нужно меня обижать, я девочка не моя. Чуть что, сразу в слезы. А потом, когда слезы глаза застилают, так сложно разобрать, кому лопатой по голове попадешь. Как довести девушку до безумия? Надо дать ей кучу денег и закрыть все магазины соскучились по лету и морю, поставьте вентилятор к закипящим чайником. направьте струю воздуха на себя и закройте глаза. А вопли всех родных, кому это не нравится, вполне сойдут за крики чаек. Так по маминому и будет. Это то, что я вчера вам... Вот еще одна рубрика тоже. И вчера вот этот интернет нам все срывал. В среднем ребенок улыбается 400 раз в день, а взрослый 17 раз. Поэтому предлагаю прямо сейчас улыбнуться, чтобы не испортить эту статистику. Долго думала, чтобы подарить мужу на день рождения. Пена для бритья, носки банально. Купила себе Тур на Мальдивы и пусть любимый отдохнет. Да, Наташа, это я читаю. Я читаю, потому что мне нравится, мне нравится, понравились вот эти вот анекдоты, и поэтому, да, я решила их прочитать. Мне очень нравится, я беру и, и все время много интересных, да, всяких, всякого интересного. Здесь много кроссвордов, здесь, так скажем, зарядка для мозгов. Вот. И вот такой вот: А почему, милый, тебя так интересуют мои планы на выходные? Да вот думаю, куда бы пойти, чтобы тебя не встретить. Всего лишь 27 литров пива достаточно взрослому человеку для покрытия дневной потребности в кальции. Здоровое питание это ж так просто. Однажды учительница по литературе. Поставила мне двойку. А почему? Да в сочинении «Как я провел лето» я написал «Спасибо, хорошо». Настоящий интеллигент никогда не скажет, Как была дурой, так дурой и осталась. Он свой умным видом произнесет «Да, время над нею неподвластно». Мне здесь очень нравятся «Судоки». Решаю, решаю. Ну вот, конечно, уже на 4. А какую книгу читаю? Да, Наташ, я не книгу читаю. Я читаю, мне очень... Ой, я не вижу. Оно, наверное, к вам там другой стороной. Я читаю «Сборная солянка». Мне очень нравится, нравится этот журнал. Я его беру. И здесь судоки, кроссворды, всякие там секреты описывают. Секрет Виктора Павловича. Судокка. Да, да, да, да. Судоки э, очень нравятся. Я, я беру. Понятно, что мы это, это так называется. Э, вот. О чем о чем еще здесь? Опять. Опять нестабильно, опять было нестабильно, опять, говорит, соединение связи. Почему? Да я думаю, что, скорее всего, наверное, потому что вчера с одного интернета перешла на другой. Вот. Вот лежу и думаю. Мне кажется, что это там показалось в этом в вчерашних новостях. Вот. Не было интернета. Вот лежу и думаю, пол бы надо помыть, белье постирать, погладить, цветочки полить.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 Ты когда-нибудь говорил женщине все, что ты о ней думаешь? Да, не веришь? Хочешь, рам покажу? Завтра ревизия на складе, а я товаром не досчитался. Что делать? Пиши, пропала. Одна подруга восторженно кричит другой. Кошелек нашла свой нет с деньгами. Здравствуйте! водяныч бродных я читаю мне очень нравится рубрика я все время читаю сборную солянку сборную солянку да, в журнале вот. сейчас я читаю анекдоты здесь есть такая рубрика улыбнитесь и мне вот эти анекдоты понравились и поэтому я решила их прочитать и посмеяться всем вместе вот здесь есть еще конечно есть интересные, вот мы потом дойдем вот, есть такие всякие интересные факты. Тоже хочется почитать. Если интересно, оставайтесь со мной, задавайте вопросы. Может, кто-то знает какие-то тоже анекдоты. Напишите. Я прочитаю. Вот. Значит, за кошелек мы прочитали. Вчера в 21.00 без объявления войны соседи сверху привезли своему ребенку пианино. Интересная тоже такая ситуация, да? Вот, хотелось бы прочитать бессмертный грызун. Ученые нашли печеночных паразитов у 375-летней мумии. Он умер в 1642-м, в возрасте 63 лет. Его тело отлично сохранилось. Компьютерная томография обнаружила странное образование в печени. Им оказались яйца, трематод паразитических плоских червей. Сколько лет прожили, да? Бегун-прыгун. В забеге на 400 метров с барьерами 20-летний американец Инфинит Такер проявил невероятную волю к победе. На последних местах дистанции он стал терять темп, но перед финишной чертой решил. В Испании уволили чиновника по имени Карлсон Карлос Рисио руководителя библиографического отдела провинциального совета Валенсии, который не появлялся на работе 10 лет. Вернее, появлялся. Но как? Каждое утро он отмечался при входе в офис и уходил, а вечером возвращался, чтобы поставить отметку об уходе. В кабинете Карлоса не было ни стола, ни компьютера. А у начальства он появлялся только для согласования отпусков и получал при этом 90 тысяч евро в год. Вот как умеют работать. А вот еще улыбнемся. Оказывается, мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике. Сенсационное открытие в области медицины сделал на каникулах ученик пятого класса Кравченко. Опытным путем им было установлено, что чрезмерное употребление соседской клубники ведет к болезненным ощущениям в мягких тканях пониже спины. А у меня вот появилось сразу несколько вопросов к тому самому ясенью. О, вот тоже интересное слово «не воробей». Напишу вам, что я читаю. Сборную «Солянку». Тоже прекрасный журнал. Слово «не воробей» такое замечательное. Мы редко задумываемся о том, какая история слов, какова история слов, а ведь это очень интересно. Вот, например, слово «хобот». Если, разбирая это слово, думать только о хватательном органе слов, хватательном слоно и близких к ним животным, соединился. А, Наташа, Наташа, О, Наташа, Наташа напишет анекдот. Давай, Наташа, ага. пишите. А я вот о хоботе еще. Хвост, змеи, ящерицы, дракона. И это, кстати, главное значение в ранних словарях. Такая «Пиши, на... пиши, пиши бро... Бронды Бодяныч, про рака, пиши про рака». Хоть и знаем, но каждый рассказывает по-разному. Один рассказывает про такого рака, другой про другого, пишите. Главное, чтобы, э, ну, были приличные. Нас э, не нас не четверо. Почему нас четверо? О четырех уже людей, э, каких четырех? Я вижу только два человека. То есть я, наверное, вижу только вас, Наташу и Бадьяночера. Вот. Пишите, если знаете анекдоты. Только я вас прошу, пожалуйста, приличные, хорошо? Так, я все о хоботе, дорогие мои. Ну, понятно, что хобот э, у нас это хватает, а все таки также в древности это было четыре, было, было, да, было четыре. Ну, наверное, тоже вот этот интернет, интернет, он какой-то нестабильный, может быть, люди выходят, поэтому оно, когда плохо видно, то и не очень-то. Вот. А вот такая нестыковка позволяет связывать вот с литовским, есть литовское слово кабети, это «висеть». То есть получается и хватать, и висеть, и как хвост змеи. Вот такой вот хобот. Вот. А еще есть такое вот слово «витать». Очень странное слово, необычное, в старославянском языке, оно значило жить или получать приют, пребывать где-нибудь. А затем намечается некоторый сдвиг. На первое место выходит библейский образ птиц, витающих на ветвях дерева. И уже из образа птиц слово «витать» обретает смысл. Кружиться, носиться на воздухе, реять, присутствовать вокруг кого-нибудь или над кем-нибудь. Вот у меня уже вообще один человек, я вижу только. Наверное, все таки интернет летает, так как я вижу... Сегодня он у меня опять то появился, то... А вот, вот давайте поулыбаемся еще. Слушай, ну почему у тебя через слово и ругань? А чаще, блин, не получается. Чтобы при жарке рыбы ее не пахло, жарьте лучше мясо. Девушка в магазине выбирает подарок для своего возлюбленного и просит совета у продавца. Скажите, а чем он у вас занимается?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 Не зли меня. Ты слышишь, хотел, хотела написать. Вот. Пишите, друзья. Пишите, прочитаем. Исчезли вы куда-то, наверное, этот интернет. Так, курьезы. Читаю курьезы. Казус золотой рыбки. Даниил Чолис, 24-летний англичанин, выложил в сеть прикольный ролик, как он проглотил аквариумную золотую рыбку. Но оказывалось, это грозит ему неизвестностью, а тюремным сроком. Его обвинили в жестоком обращении с животными. Он сказал, что рыбка умерла еще до съемки. Но общество защиты животных устроило настоящую истерику. Рыбка была жива. А если нет, пусть докажет обратное. Но самое смешное, суд призвал Стороны договориться о чем и с кем, между собой или с пострадавшей. Сделайте мне красиво. Несколько лет назад в Австралии сбежавшая из тюрьмы 18-летняя Эми Шарп увидела объявление о розыск в ориентировке. И она прислала телеканалу Ньюс Садней другой свой снимок на котором она была гораздо привлекательнее, чем в тюрьме. И добавив, пожалуйста, используйте это фото. Спасибо. Искренне ваша Эми Шар. Ну и кто виноват? Такой вот еще курьез. О, давай, Наташа, давай, давай, анекдот, пиши. Могла бы послушать, но оказывается связь совсем другая. Вот Наташа... Сейчас напишет нам анекдот. Пиши, Наташа. Не знаю, ты меня видишь или нет. Пишите, Наташа, пишите. Слушайте, слушаем. Сейчас я прочитаю. Вы напишите, я прочитаю ваш анекдот. Ну, пока вы пишете, да. Вот. Ну и кто виноват? Тоже есть вот такой вот курьез. Они все это назвали курьезом, но мне кажется, оно не очень-то и, и смешно. Кто его знает, может, я так это воспринимаю. Ну и кто виноват? Бывший солдат британской армии лоям Том Линсон. После совершенной им кражи со взломом сам позвонил в полицию и, покаявшись содеянным, попросил забрать его с места преступления. Дежурный офицер раздраженно ответил, что все полицейские сейчас заняты и свободных машин нет. Томлинс, он возмутился, стал требовать ареста, не желая выслушать хама, дежурный просто повесил трубку. Обиженный грабитель прихватил бутылку виски и продолжил свою гастроль. Лишь после еще двух ограблений и звонков его все-таки задержали и доставили в участие. Читаем. Прибегает к доктору и забегает в прибегает к доктору, забегает в кабинет. Доктор, пожалуйста, помогите мне. В чем дело? Что случилось? Я очень сильно болею. У меня болит горло, сухой кашель. Если дышу, не могу дышать, воздуха не хватает. Температура 30, наверное, 8, да? 30 с лишним ночью до 40 поднимается. Ну что, что, что, что, что, сейчас, сейчас, сейчас. Что мне делать, доктор? Пожалуйста, помогите, помогите. Ну, садитесь, присаживайтесь, откройте рот, высуньте язык. Доктор, что у меня? Наташа заинтриковала. Что у меня, доктор? А доктор, что говорит? Сейчас мы дослушаем до конца. Наташа, напиши. Доктор, что у меня, доктор? А я тоже о докторе знаю, а, какие-то были. У вас коронавирус, последней стадии. Доктор говорит, у вас коронавирус. Но ну, это актуальный, действительно актуальный. Как мне вылечиться? Помогите, доктор. И что доктор сказал? Сам не знаю, да? О, салат, пирог сытный, с курицей. Так, и что доктор ответил? Так, друзья, вот это я вчера смотрела, мне хочется все-таки вам прочитать пирог сытный, с курицей. Интересно или нет? Ну как? Ага. Ну никак не помогу. Почему, доктор, у меня дети, брат, старший, родители? А доктор говорит, да... По... сказать, говорит доктор. И что он хочет сказать ему? На свечу, на свечу. Да, да, актуальный, актуальный. Хорошо, что мы сейчас смеемся. Все-таки мы вчера, как я рассказываю вам, Пошили маски. А да, что дальше, доктор говорит? А зачем она мне, доктор? Ага, доктор же сказал нас на свечу или на, или возьми свечку. Да, на свечу. А зачем она мне, доктор? Что же мне с ней делать? Поставишь. Да. Так, хорошо, пока. Наташа пишет, что, ей ответ, что ответил дальше доктор. Свечку он предложил. вот, Ну, поставь церкви, действительно, да. Да, як це, як то кажу, як це не сумно, но воно так, насправді. Церкви все-таки рано или поздно найдут противоядие этому вирусу. Ну, а сейчас надо поберечься, конечно, надо ходить в масках. Я смотрю, у нас в Днепре. Наташа, вы откуда? Как там у вас ситуация? У нас в Днепре кто-то ходит, большинство не ходит в масках. Но у нас, я смотрела по статистике, насколько это правда написано, у нас только два человека заболевших. Вот. А по Украине уже, говорят, 83 заболевших. Вот. ну Мы сидим вот дома, работаем. Дома учатся детки. У меня племянница в седьмом классе, поэтому они учатся. Вот, а, а, как, а как ситуация сейчас по регионам? То, что я спрашивала, разговаривала с коллегой. Ну, они сами с Черновцом они говорят, что да, люди заболевают, сейчас много э, в больницах людей, но вроде бы и выздоравливают. Поэтому будем надеяться, что этот вирус не такой кусочек пришел к нам. Кто его знает? Мы не знаем, насколько оно, насколько и как. Не хочется, конечно. Хочется еще жить. И радоваться жизни. И курицей. Вот есть прекрасный... Ну, давайте, пирог сытный с курицей называется. Значит, сюда надо 3 стакана муки, 180 грамм замороженного сливочного масла, одно яйцо, 300 грамм филе курицы, 3 картофелины, одна луковица, 3 столовых ложка майонеза и соль. Как готовим? Интересно? В муку добавляем соль, натертое масло. Масло, натертое на терочке. Замесить тесто, убрать в холодильник на 4 часа. Потом картофель нарезать соломкой. Лук кубиками, курицу кусочками. Соединить, добавить майонез. Посолить, перемешать. Угу. Вот такое, чтобы было. Тесто разделить на две части. Одну раскатываем в пласт толщиной сантиметра А, Наташа, ты правда сказала. Ну, что сделаешь? Ну, посмеемся немножко. Угу. Значит, тесто раскатали, выложили в смазанную форму. Вот края должны свисать формы. Потом выкладываем начинку. Вторую часть теста раскатываем, накрываем на чью, на, начинку срезать излишки теста по форме, слепить оба пласта между собой, по краю оформить косичкой. Сейчас я вам покажу, красиво смотрится. Я уже поняла, как надо будет сделать. В середине пирога сделать несколько разрезов. Это для того, чтобы пар выходил. И выпекать пирог предварительно разогретой до 200 градусов в духовке в течение 50 минут. Такой красивый. Я вот если испеку, завтра вам покажу. Вот. И все очень просто. Все очень просто. Что мы в тесто добавляем еще раз? А ну, тесто. Так. Не, не дрожжевое тесто. Тесто слоеное у нас получается. Наташа, Запорожье. О, привет, Запорожье. Привет. Рядом. Я родилась в Запорожье. Почему, наверное, сюда или переехала? Мы уже здесь живем 17 лет. Вот, ну почему-то тянуло, наверное, в Запорожье там, как говорят, пуп закопан мой. <свят> люблю запорожцев, на всех я вас люблю, друзья мои. У нас семь человек с коронавирусом. Ого! Пять сначала, а потом два еще утром. Угу. А у нас вот по Днепре только два пишут. Может быть, все-таки статистика неправильная. Они не выздоравливает, Наташа? Выздоравливают они или нет, или еще не знает. Кто его знает? Там надо минимум 15 дней, чтобы узнать, выздоровели или не выздоровели. Так вы, наверное, всех знаете. Вот такие, а, вот тоже интересные апельсиновые блины есть. Апельсиновые блины. Я только что сварила компот и бросила туда пол апельсина. То есть я взяла, у меня в морозилке были замороженные фрукты. Ну, у меня частный сектор, поэтому для того, чтобы оно не пропадало, кушать его не кушать, я его замораживаю. Сорвала, там была смородина замороженная, малина, клубника, вот, вот это все замороженное бросила и бросила до пол э, апельсина. Такой вкусный, интересный получился компот. Тогда пишу. Три стакана муки плюс. А, компота, компота, хорошо. Компот, пишу, пишу. Компот. Все очень просто. Значит, я взяла смородину. Замороженная. Малина. Тоже замороженная. Ну, поскольку я брала? Поскольку я брала? Ну, где-то грамм по грамм по двести. Сейчас подумаю. Где-то грамм... Да, да. Грамм по двести. Двести грамм. По двести грамм сейчас что такое по 200 грамм так дальше мородина замороженная малина замороженная у меня было одно яблоко одно яблоко там было так теперь так вспоминаю вишни значит там была вишня Вишня у меня была 500 грамм. Это была не вишня, а это был компот. Компот. Ну, у меня даже это был не компот, потому что компота уже не было, его никто не кушает. А это был... Сейчас скажу. Ну, вишню надо чуть-чуть добавить. Она дает такой вкус. Вишня дает немножко вкусный запах. Вишня дает, да, привкус. Вот и все, и туда добавила еще сколько там сахара, сейчас скажу, где-то 200 грамм сахара у меня ушло. Ну, сахар по курсу. Сахара. И потом, и уже в конце, в конце половинка была апельсина. И вот закипел, закипело. Закипела, и где-то минут, да, даже меньше не-не пять не, минут покипела, я его выключила. Апельсин, апельсин достать из из кастрюли, да? Из кастрюли. Вот так вот. Вот такой. Очень вкусный. Мне понравился. Там немножко апельсин дает такой вот запах. Опять один человек. Это, наверное, только я. Ну, попробуйте. Очень вкусно. И такой вот сытный, такой насыщенный получился. О, зеленый суп из крапивы. Мне когда-то мама, бабушка в детстве тоже. Ага, пишет нам Бродный, Брондык. Великий дар был у этого целителя. Бывало, придет к нему человек. Ой, это ты анекдот пишешь. <с voices> Давай. Э -э -э. Так, великий дар был у этого целителя. Бывало, придет к нему человек и скажет. У меня вот язва. А целитель только взглянет на него и говорит, какая еще язва, рак у тебя, и не поверите напрочь забывает человека о язве и о раке. Понятно. Вот так вот. Ой, тут столько всяких супов, суп с репой, суп с этим. Но я на сегодня еще думала, думала поговорить. А вот шоколадное печенье есть. Если интересно, я вам, я вам напишу. Если вам интересно, в принципе, могу. Там у меня есть специальная рубрика, где я показываю свои. А вот еще улыбнитесь. Меня никто не любит. А я тебя люблю. Ну, ть фу, фу неужели трудно просто помолчать и выслушать? Парень идет по улице. Увидев пожилую женщину, спрашивает, бабушка, а скажите, пожалуйста, как побыстрее попасть в больницу? В больницу? Побыстрее? Вот назови меня еще раз бабушкой, и ты попадешь немедленно в больницу. Мужчины, если у вас увеличивается лысина,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 Молодая красивая женщина – это чудо природы. Не молодая красивая женщина – это чудо искусства. Не волнуйся, если что-то работает не так. Если бы все работало как надо, ты сидел бы без работы. Вот дело вкуса, вариации на тему еды. Горячие позы. Да, именно позы, ошибки нет. Это гордость кухни, бурят и монголов. Впрочем, по-бурятски они буузы, бу близкие родственники мантов и более дальних хинкали и китайских баотций. Позы в некоторых раз больше пель... некоторых больше пельменей и с дыркой наверху. Начинка мясная и с небольшим количеством... Ну, понятно, зачем делают дырку наверху. Печенье? Хорошо, Наташа. Сейчас. Прочитать или написать? Писать очень шоколадное печенье, да? Написать или просто прочитать? Или прочитать? Давай я пока прочитаю... Так, читаю. Шоколадное печенье. Для этого надо 140 грамм мягкого сливочного масла, 200 грамм сахарной пудры. Записываешь? 200 грамм сахарной пудры, одно яйцо, 190 грамм муки, 50 грамм порошка какао, пол чайной ложки разрыхлителя. Дальше. Для ганаша, или вот то, что соединяет, да? 50 грамм горького шоколада, 20 миллилитров жирных сливок. Как делаем? Масло взбить до пылости. Добавить пудру, яйцо, просеять муку с какао и разрыхлителем. Замесить тесто, скатать в шар, сплющить в диск, убрать в холодильник на 1 час. Дальше тесто раскатать. Между силиконовыми ковриками вырезать круги, уложить заготовки на противень на расстоянии друг от друга, чтобы они не рассекались, Выпекать при 180 градусах 7-10 минут. Сливки нагреть почти до кипения. Положить на них тертый шоколад. Интенсивно размешать до растворения и немножко остудить. Выкладывать ложкой ганаш на печенье. ну Ганаш это то, что склеивает. да, Придавливать вторым печеньем и убрать в холодильник и дать остыть. Вот такой вот печень. Не записала? Так, 100 грамм, 200 грамм. Сейчас я тебе... Так, 100... Угу. Еще раз говорю. 140 мягкого сливочного порошка какао. Успеваешь? Напиши да. Нет? Напиши нет. Я буду медленней. О, скриншот. Давай. Я скриншот покажу. То есть, давайте я скриншот а так или нет? Вот так. А не. Так, ладно, я читаю дальше. А для того, для ганаша это будет 50 грамм горького шоколада, 20 миллилитров жирных сливок. Вначале взбиваем масло до пышности, масло взбиваем, добавляем туда пудру, яйцо, муку просеиваем вместе с какао и туда же добавляем разрыхлитель. потом замешиваем, э, потом замешиваем тесто. Скачиваем его в шар, сплющиваем в диск и убираем в холодильник на 1 час. Через час тесто раскатываем, ложим один силиконовый коврик, сверху другой, и вот так раскатываем, потому что будет к скалке прилипать. Вырезаем круги, стаканчиком, стопочкой можно, так. Укладываем заготовки на противень, на расстоянии друг от друга, потому что они будут расплываться. И выпекаем при температуре 180 градусов 7-10 минут. Потом нагреваем сливки почти до кипения, чтобы они были горячие, горячие, почти кипели. Ложим на них э, тертый шоколад, шоколад положили и интенсивно размешиваем, чтобы не пригорели. Кто-то говорит, а Наташа говорит, что нас, да, у нас уже три человека, да. Кто-то слушает, может быть интересно. Готовьте, потом расскажите, как у вас. Я тоже сегодня сделаю это шоколадное печенье. Вот, размешали. Потом берем уже наши приготовленные вот эти вот маленькие печенюшки, выкладываем ложкой, вот этот ганаш называется, да, это шоколад и жирные сливки, которые мы сварили. Все, и в холодильник. Вот такое приятное, прекрасное печенье. Я сегодня тоже сделаю такое. Так что... Делайте хозяюшки, покажем друг другу. Только попробовать не сможем. Ну, может, как-то как соберемся. Может, этот вирус уйдет, и мы как-то соберемся, пообщаемся. Видео снять хорошо. Да-да-да, Хор... покажу. Хорошо, Наташа, хорошо. Э -э сниму обязательно. Пишу, пишу, пишу, как сделаю печенье, и вы заходите. Сегодня я вам, сегодня я вам говорила, да, я выброшу три, три, новых, выброшу три новых рецепта. Рис по-китайски. Делай, делай, сделай. Я только за, Валера. Сделай. Я буду только за. Я буду только все все все все все все все так э, шановный валерий ермаков пожалуйста сделай То мы договорились я тебя не просила мы договорились значит у нас сегодня у нас и анжела тут уроки кто будет читать Шановней. друзья нас уже ой какие вы молодцы все присоединились так, ну, звычайно. Я выключила кашу. Ага, ага вот уже готова, спасибо, все. добрый, дякую. Угу. Так, значит, печенье, все, мы решили. Мы сегодня делаем печенье, снимаем видео, как мы его делаем. Вон, и это, да, Валерия Ермаковна, пишет, что он больше любит мясо. Я не против, пожалуйста, сделай мясо, и, и мы тоже снимем и покажем. Мы, кстати, обещали, что мы покажем, как делаются вот эти кабаноси. Кабаноси. О, э, шановна, уроки кто будет учиться? Анжа. Анже, кто будет учиться уроки? Так, а вот, а вот еще идут вариации на тему. Ну, видите, как нас много сейчас стало. Наверно, наверное, наверное... Друзья, как вы думаете, <смех> Энджели, Энджели, шановна, э, расскажешь мне верша, а, добренько? Вот, о, о, о, нашла интересное, тоже называется апельсиновый шок. Коста-Рике менее чем за 20 лет 12 э, тысяч тонн апельсиновых корок преобразовали... Э, Бывшее пастбище с неплодородной землей в пышный тропический лес. То есть они выбрасывали вот эти вот корочки, да, и э, была неплодородная земля, а стал пышный тропический лес. Этот результат сильнее удивил ученых. А началось, кто-то что-то написал английский. Ну звичайно, звичайно хочу, чтобы ты меня английский рассказал, чтобы ты зі мною по-английски, хочу говорила Анжела. Так. Вот. А началось все с того, что в восьмом году местной компании, производителю сока Дел предложили вываливать вываливать органические отходы производства на 3 гектара истощенной земли. Вот. И получился такой вот прекрасный плодородная плодородная земля, которая была абсолютно неплодородна. Да. О, тоже интересно. А знаете ли вы, я вчера, кстати, читала это, вот никто, не, никто на это э, не отозвался, но вот мне нравится вот это, да. Знаете ли вы, что есть страна без армии? Вот, у Коста-Рики государство в Центральной Америке с населением более 4,5 миллиона человек без армии, решение о ее ликвидации было принято после окончания гражданской... Да, да, хорошо, Наташ, да, слушай, пусть никто не перебивает. Значит, про Коста-Рику. Решение о ликвидации армии было принято после окончания гражданской войны. 1949 году и закреплено в Конституции. С тех пор Коста-Рика – это единственная страна своего региона, где не было гражданских войн и военных переворотов. что значит нет оружия в стране. Угрозу тишины. Электрокары и гибридные, гибридные автомобили практически бесшумны. Оказывается, это создает угрозу безопасности для пешеходов, Угу, их же не слышно, привыкших к шуму двигателя, особенно для незрячих. В Японии и Евросоюзе уже приняты законы, предписывающие производителям таких автомобилей устанавливать системы искусственного шума. В США они начали шуметь с 2019 года. Вот еще рассказывает о пер человек нас, да. Мы потихонечку собираемся. Прекрасно. Может быть, точно летом соберемся где-то, если не будет этого этого коронавируса. Либо мы к вам в Запорожье приедем, либо вы к нам в Днепр, мы вам покажем наш Днепропетровск, а вы покажете лучше ваше Запорожье. Первый торговый автомат, вот мне тоже нравится. Его создал инженер Герон еще в первом веке в первом веке, в Александрии, брошенная в прорезь монета, била о рычаг. Он смещал задвижку и позволял вытечь некоторому количеству жидкости, которая была святая вода в храме. Вот когда еще думали. Вот есть такие огненные деньги. Марк Лициний крас, один из богатейших римлян в первом веке до нашей эры, сколотил свое состояние благодаря пожарам. Как только сообщалось о горящем здании, он тут же предлагал владельцу выкупить его много дешевле рыночной стоимости. Такие же предложения поступали владельцев соседних домов. Если сделка заключалась, то 500 о, ты... рабов краса тушили огонь и быстро восстанавливали повреждения: если нет никакой помощи, крас не оказывал, ничего вам не напоминает. Напоминает, да? Так как, так как э, сейчас да, у нас пошел этот коронавирус, и все, кому не лень, давай на масках зарабатывать. А надо бы друг другу, конечно, помогать. Вот у нас уже три человека, наверное, все расходятся по этому. Давайте продолжим завтра с утра. Я в такое же время выхожу в эфир. Я вас жду. Поэтому вот пришла Анжела рассказывать английский. Надо все таки заниматься. Надо заниматься, заниматься работой, заниматься английским и обучением. Мне было очень приятно, что вы ко мне присоединились, что вы пообщались со мной. Заходите завтра ко мне. Мы сегодня сделаем печенье шоколадное, да, и снимем это видео. Выбросим, как мы делаем. Правильно, Анжела? Угу. Все, Всем пока-пока. Я вас люблю. Я думаю, что мы как-то встретимся. Встретимся либо у нас в Днепре, либо в Запорожье. Мы, конечно, обязательно съездим. Мы туда ездим э, на Азов. На... Да. Счастливо. Все, Пока-пока. Мы вас любим. Подписывайтесь на мой канал. Alô?